Приветствую на канале Шарабара. История огнестрельного оружия. Большое спасибо за предложенную тему моему подписчику Богдану Головченко. Сделай видео о первых видах огнестрельного оружия, пожалуйста, Богдан. Спустя не весть сколько времени сделал. А также хочу передать спасибо Алексею Золотникову, который на первом стриме ненавязчиво так намекнул о данной теме. Богдан, Алексей, спасибо. Давайте все вместе поблагодарим Пагдана за предложенную тему и Алексея за то, что дал мне волшебный пендель. Спасибо. Аригато. Итак. Огнестрельное оружие — это оружие, в котором для выбрасывания снаряда, мины, пули, например, из канала ствола используется сила давления газов, образующихся при сгорании метательного взрывчатого вещества пороха или специальных корючих смесей. Подразделяется на артиллерийское и стрелковое оружие и гранатометы. Официально считается, что в Европе огнестрельное оружие возникло в 14 веке, когда развитие техники позволило использовать энергию пороха. Это знаменовало новую эру в военном деле артиллерии в том числе отдельные ее отрасли ручной артиллерии История самого первого огнестрельного оружия начинается с изобретения пороха. Впервые для стрельбы из орудий порох был применен в Китае в 7 веке. Именно бамбуковое копье стало стволом для самого первого огнестрельного оружия. Масса оружия составляла несколько килограммов. Основная часть копья, бамбуковая трубка, была открыта с одного конца и закрыта с другого. Предварительно в трубку насыпалась пороховая смесь. Затем добавлялись мелкие камни. После поджога фитиля, образовавшиеся в результате взрыва пороха энергия выбрасывала раскаленные газы и камни вылетали на довольно большое расстояние первые образцы ручного огнестрельного оружия представляли собой сравнительно короткие железные или бронзовые трубки глухо запаянные с одного конца который иногда заканчивался стержнем целиком металлическим или переходящим в древко трубы без стержней прикреплялись к ложкам представляющим собой грубо обработанные деревянные колоды зарядка оружия осуществлялась самым примитивным образом Канал засыпался заряд порохом, а затем туда вводилась железная или свинцовая пуля. Оружие стрелок зажимал под мышкой или упирал в плечо. Запал заряда производился путем тлеющего фитиля к небольшому отверстию в стенке ствола. Секрет пороха заключался в особых свойствах силитры. А именно в способности этого вещества при нагревании выделять кислород. Если селитру смешать с каким-либо горючим и поджечь, начнется цепная реакция. Выделяемый силитрой кислород увеличит интенсивность горения. И чем сильнее разгорится пламя тем больше кислорода будет выделяться использовать селитру для повышения эффективности зажигательных смесей люди научились еще в первом тысячелетии до нашей эры вот только найти ее было совсем непросто в странах с жарким и очень влажным климатом белые похожие на снег кристаллики иногда можно было обнаружить на месте старых кострищ но в европе селитра встречалась лишь в смрадных тоннелях канализации или в населенных летучими мышами пещерах прежде чем Порох стал применяться для взрыва и метания ядер и пуль. Составы на основе селитры долгое время служили для изготовления зажигательных снарядов и огнеметов. В 1320 году немецкий монах Бертальд Шварц, наконец, изобрел порох. Хотя, по-хорошему, нынче невозможно установить, сколько людей в разных странах изобретали порох до монаха. Но в Европе так. Бертальт Шварц, конечно же, ничего не изобретал. Классический состав пороха стал известен европейцам еще до его рождения, но в своем трактате о пользе пороха он дал ясные практические рекомендации по изготовлению и использованию пороха и пушек. Именно благодаря его труду в течение второй половины 14 века искусство огненной стрельбы стало стремительно распространяться в Европе. Первый пороховой завод был построен в 1340 году в Страсбурге. Вскоре после этого развернулось производство селитры и пороха и в России. Простейшее ручное огнестрельное оружие, ручница, появилась в Китае уже в середине 12 века. Этим же периодом датируются и древнейшие самопалы испанских мавров. А с начала 14 столетия огнебойные трубы стали постреливать и в Европе. В летописях ручницы фигурируют под множеством названий. Китайцы называли такое оружие пао, мавры, мотфа или караб. Отсюда, кстати, пошло название карабин. А европейцы ручная бомбарда, ханка склопета витриналь или кулеврина пардон если неправильное ударение Ручница весила от 4 до 6 килограммов и представляла собой высверленную изнутри болванку из мягкого железа, меди или бронзы. Длина ствола составляла от 25 до 40 сантиметров. Калибр мог быть 30 миллиметров и больше. Снарядом обычно служила круглая свинцовая пуля. Впрочем, до начала 15 века свинец был редок, и самопалы часто заряжались небольшими камнями. Как правило, петриналь насаживали на тревка, конец которого зажимали подмышкой или вставляли в ток керасы. Реже приклад мог охватывать плечо стрелка сверху. На такие хитрости приходилось идти потому, что упереть приклад ручницы в плечо было невозможно. Ведь стрелок мог поддержать оружие только одной рукой. Второй он подносил огонь к запалу. Снаряд поджигался палительной свечкой. Это пропитанная селитрой деревянная палка. Палочку убирали в запальное отверстие и поворачивали, перекатывая в пальцах. Искры, кусочки тлеющего дерева сыпались внутрь ствола и рано или поздно поджигали порох. Крайне Низкая точность оружия позволяла вести эффективную стрельбу только с дистанцией. Упор, а сам выстрел происходил с большой и непредсказуемой задержкой. Уважение вызывало только убойная сила этого оружия. Хотя пуля из камня или мягкого свинца в то время еще уступала арбалетному болту в пробивной силе, но уж дыру, выпущенную в упор, 30 миллиметровый шарик оставлял будь здоров. Это конечно замечательно, но ведь и попадать желательно, а удручающе низкая точность петринали не позволяла рассчитывать на то, что выстрел будет иметь какие-либо последствия, кроме огня и шума. Может показаться странным но этого было достаточно ручные бомбарды ценились именно за сопровождающий выстрел грохот вспышку и облако воняющего серой дыма заряжать их еще и пули далеко не всегда считали целесообразным петренали склопеты даже не снабжались прикладом и предназначались исключительно для холостой стрельбы рыцарский конь не боялся огня но если его вместо того чтобы честно колоть пиками ослепляли вспышкой оглушали грохотом да еще и оскорбляли смрадом горячей серы он все-таки терял бодрость духа и сбрасывал всадника против лошадей не приученных к выстрелам и взрывам этот метод работал безотказно а рыцари сумели познакомить своих коней с порохом далеко не сразу в 14 веке дымный порошок в европе был товаром дорогим и редким а главное по первому времени страх он вызывал не только у коней но и у всадников запах адской серы повергал суеверных людей в трепет к запаху впрочем в европе быстро привыкли в начале 15 века Века, самопалы еще были слишком примитивными для того, чтобы составить серьезную конкуренцию луком и арбалетом. Но огнестрельные трубы быстро совершенствовались. Уже в 30-х годах 15-го столетия запальное отверстие перенесли в бок, а рядом с ним стали приваривать полку для затравочного пороха. Этот порох при соприкосновении с огнем вспыхивал мгновенно, и всего через долю секунды раскаленные газы воспламеняли заряд и в стволе. Ружье стало срабатывать быстро и надежно, а главное, появилась возможность механизировать процесс опускания фитиля во второй половине 15 века огнестрельные трубы приобрели заимствованный у арбалета замок и приклад одновременно совершенствовались и технологии металлообработки стволы теперь уже изготавливались только из самого чистого и мягкого железа это позволяло свести к минимуму вероятность разрыва при выстреле с другой стороны освоение техники глубокого сверления позволило делать оружейные стволы легче и длиннее так появилась аркибуза оружие калибром 3 13-18 мм, весом 3-4 кг и длиной ствола от 50 до 70 сантиметров. Обычная 16 миллиметровая аркебуза выбрасывала 20-граммовую пулю с начальной скоростью около 300 метров в секунду. Отрывать людям головы такие пули уже не могли, зато с 30 метров дырявили стальные доспехи. Точность стрельбы возросла, но все еще оставалась недостаточной. В человека аркебузир попадал лишь 20-25 метров, а на 120 метров стрельба даже по такой цели как баталия пикинеров превращалась в пустую трату боеприпасов впрочем приблизительно такие же характеристики сохраняли легкие ружья до середины 19 века менялся только замок во второй половине 15 века аркебузеры заняли прочное место в европейских армиях и стали быстро теснить конкурентов лучников и арбалетчиков но как это могло случиться ведь боевые качества оружия по-прежнему оставляли желать лучшего состязание между аркебузерами и арбалетчиками приводили или к ошеломляющему результату Формально ружьи оказывались хуже во всех отношениях Пробивная сила у пули и арбалетного болта примерно равны Но арбалетчик стрелял в среднем в 6 раз чаще и при этом не давал промаха по мишени даже со 150 метров проблема арбалета заключалась в том что его преимущества не имели практической ценности болты и стрелы летели мухи в глаз на состязаниях когда мишень была неподвижна а расстояние до нее известно заранее в реальной же ситуации аркебузир, которому не приходилось учитывать ветер движение цели и расстояние до нее имел лучшие шансы попасть к тому же пули не имели привычки застревать в щитах и соскальзывать с доспехов от них нельзя было уклониться. Не имело большого практического значения и скорострельность. По атакующей кавалерии аркебузир и арбалетчик успевали выстрелить только один раз. Распространение аркебуз сдерживало только их высокая по тому времени стоимость. Достаточно распространено заблуждение, согласно которому появление огнестрельного оружия положило конец романтической рыцарской эпохи. На самом деле, вооружение 5 ну, десяти процентов воинов аркебузами не повлекло заметного изменения тактики европейских армий. В начале 16 века луки, арбалеты, дротик использовались по-прежнему широко. Тяжелые рыцарские латы продолжали совершенствоваться, а главным средством противодействия кавалерии оставалась пика. Романтическая эпоха в Средневековье закончилась только в 1525 году, когда в битве при Павии испанцы впервые применили фитильные ружья нового типа – мушкеты. Данное оружие отличалось от аркебуз размером. При весе примерно 8 килограммов мушкет имел калибр 22-23 мм, и ствол длиной около полутора метров. Естественно, из настолько громоздкого и массивного ружья стрелять можно было только с подпорки и обслуживать его приходилось вдвоем. Зато пуля весом 50-60 граммов вылетала из мушкета со скоростью свыше 500 метров в секунду. Бронированную лошадь она не только пробивала, но и останавливала. Мушкет бил с такой силы, что стрелок должен был носить керасу или кожаную подушку на плечо, чтобы отдача не сломала ему ключицу. Длинный ствол обеспечивал мушкет эту относительно хорошую для гладкого ружья точность. В человека мушкетер попадал уже не с 20-25, а с 30, а то и 35 метров, но намного большее значение имело увеличение эффективной дальности залповой стрельбы до 240 метров. На всем этом расстоянии пули сохраняли способность поражать рыцарских лошадей и пробивать железные доспехи пикинеров. Мушкет объединил в себе возможности аркибуза и пики и стал первым в истории оружием, дающим стрелку возможность отразить натиск кавалерии на открытой местности. На протяжении всего 16 века мушкетеров в европейских армиях оставалось немного мушкетерские роты по 100 120 человек считались элитой пехоты и формировались из дворя. отчасти это было связано с дороговизной вооружения но еще большее значение имели высокие требования к стойкости когда кавалерия устремлялась в атаку мушкетеры должны были отбить ее или погибнуть тлеющие фитили конечно же доставляли стрелкам массу неудобств тем не менее простота и надежность фитильного замка заставляла пехоту мириться с его недостатками вплоть до конца. 17 века. Другое дело кавалерия. Саднику требовалось оружие удобное и пригодное для удержания одной рукой. Первые попытки создать замок, в котором огонь извлекался бы с помощью железного огнива и кремня, были предприняты еще в 15 веке. Со второй половины того же столетия известны терочные замки, представлявшие собой обычные хозяйственные огнива. Одной рукой стрелок наводил оружие, а второй ударял напильником по кремню. Ввиду очевидной непрактичности распространения терочные замки не получили. Немного большую популярность в Европе приобрел появившийся на рубеже 15-16 веков колесцовый замок. Рубчатому огневу была придана форма шестеренки. Пружина механизма взводилась прилагаемым к замку ключиком. При нажатии на спуск колесико начинало вращаться, высекая искры из кремния. Колесцовый замок очень напоминал устройство часов и не уступал часам в сложности. Капризный механизм был очень чувствителен к засорению пороховой гарью и осколками кремния. Так что через 20, 30 выстрелов, он отказывал. Разобрать же его и почистить стрелок собственными силами не мог. Поскольку достоинство колесцового замка представляли наибольшую ценность для кавалерии, оснащенное им оружие изготавливали удобным для всадника, одноручным. Начиная с 30-х годов 16 -го века в Европе на смену рыцарским копьям приходят укороченные и лишенные приклады колесцовые аркибузы, так как изготовлять такое оружие начинали в итальянском городе Пистоя, именовать одноручные аркибузы стали пистолями. Впрочем, к концу столетия пистоли производили и на московском оружейном дворе. Европейские военные пистолеты 16-17 веков представляли собой весьма громоздкие конструкции. Ствол имел калибр 14-16 мм и длину не меньше 30 см. Общая же длина пистолета превышала полметра, а вес мог достигать двух килограммов. Тем не менее, били пистоли очень неточно и слабо. Дальность прицельного выстрела не превышала нескольких метров, и даже выпущенные в упор пули отсказывали от керас и шлемов. В 16-19 веках кремневое оружие состояло на вооружениях во всех странах мира, в том числе и России, разумеется. В середине же 19 века на смену таким ружьям пришли винтовки. Что ж, вот такой небольшой экскурс получился в историю огнестрельного оружия. На всем позвольте откланяться. Ставь, жми, пиши, подписывайся, делись. Ты знаешь, что надо делать. Счастливо!